все в другом месте. раз нахуй послали, не идет, блядь. Дальше нервится. Нахуй, бля. блядь, проститутка, блядь, накрученный, блядь, на вызове, блядь, дорога, блядь. Нужно тебе два часа ждать. Два пидора заходили, блядь, читами. до сессии. Музыка, как он голосует Пойти нахуй вообще с игры. Да, раз. Крякал усевать и за них тоже не зайдешь Чат, блять, потому что пишет постоянно. Иду, блядь. без перерывов, нахуй. Одет, Там что-то писал блять, ха-ха-хи-хи, бля. Бля, хаха-хи-хи, бля. Дебил, супер национальный. Маглов ничего нет. Go fuck You're yourself, piece and trash. You must pay a lot of rent. Stop. I'm a vegan Stop. asshole. Stop. You fuckwine! С детства. А Бля, чё я слушаю эту хуйню, блядь, Я пойду на краску, пока совсем не ёблся Предсказуемо, ладно, пойду Пошел бы своим читаем, понял? такой же, блядь, третий или четвертый подряд, ж... дебил, блядь. Они все тут подряд. Раньше что-то пушился еще, блядь, и жалобы на них кидал. Вот тут, блядь, Рокстар, блядь, так. Такие же, блядь. Ебанутые, блядь, играют. Фу, играют, блядь. Да, играет, они, не работают. Не умеют работать. Шаблонами отвечает. По-русски понимаешь? Тяжело блять. Услыхал голос блять. Этот не персонаж блять. Следующий начинается. Поэтому он будет закончить. Ну, следующую сразу нашел, начал Ты тут тоже охерел, блин. Поэтому я вот так вот делать да, Три видео ни одного показа. Причем ссылки размещены и в соцсетях, и на сайтах, и на форумах. Ни хера.